Приветствую, друзья! Сегодня мы приступаем к изучению очень интересного принципа принципа мягкой речи. А раньше, когда я только начинала свою практику, мне казалось, что чтобы придерживаться этого принципа, достаточно просто не использовать грубых слов, матерных слов в своей речи. Но потом я поняла, что он гораздо глубже и интересней. Как сходят семена грубой речи в нашей жизни? Мы слышим много раздражающих звуков и критики вокруг себя. Причем так интересно бывает, сидит компания и раздается какой-то звук, там шкрябанья вилкой по тарелке, и только нескольких людей он раздражает, остальные спокойно реагируют. Так сходятся имена. Когда люди к вам обращаются, это следующий симптом. Вам кажется, что на вас нападают, пытаются обидеть, наезжают. Место, в котором вы живете, скучное, серое и непривлекательное, часто загромождено мусором. Да, такой простой симптом. Можно выйти на балкон своего дома и, честно, ответить себе на вопрос, много ли у вас таких семён. Вы часто слышите критику у себя, своей работы. Если вы владелец бизнеса, то у своего бизнеса. Страдает авторитет фирмы, если вы владелец. В вашем коллективе используют грубые формы общения. Подчиненные жалуются на руководство, руководство жалуется на подчиненных. Клиенты жалуются на сотрудников фирмы. Да, это тоже симптомы грубой речи вашей. Конкуренты безжалостные всегда побеждают. Что такое, такое грубая речь? Давайте разбираться. Важно осознать, что когда мы обращаемся к другому человеку, мы воздействуем на его сознание. И грубая речь — это критика напрямую. Если разъединяющая речь — это критика за спиной, то грубая речь — это прямая критика, это употребление оскорбительных, ругательных слов сарказм. К сожалению, часто бывает, что сарказм является способом мышления. Что такое сарказм? Сарказм — это юмор которые проходят сквозь омрачение нашего сознания, омрачение э, высокомерием, обидами, надменностью. А, и вот такое замечательное явление, как юмор, когда проходит через эту нашу призму, а, к сожалению, касается сознания другого человека сарказмом. А, понаблюдайте за собой, за этим явлением. М -м Часто... Грубая речь проявляется в виде шуточек и такого очень тонкого и завуалированного желания унизить другого человека. Его довольно сложно заметить, но можно при должной тренировке и наблюдательности. Что же делать, как выйти из такого мышления, как создать счастливую жизнь? Ну, во-первых, наблюдать, какие слова из вас исходят. Избегать грубой речи, избегать гневные речи, которая может обидеть другого человека. Вот когда вы чувствуете, что эмоции гнева поднимаются, если мы ей не даем выплеснуться в виде грубой речи, молодцы по этому принципу. Избегать насмешливой саркастической речи. Быть внимательной тому, как речь ваша влияет на окружение избегать резких слов и намерения обидеть человека. Без критики, наверное, нельзя и незачем, но если есть необходимость покритиковать другого человека, нужно делать это из состояния любви внутри и с намерением привести, принести пользу человеку и привести этого человека к счастью. Это тоже тренируется. Важно наблюдать в себе истинное состояние и намерение, с каким вы открываете рот. Нужно стараться поддерживать спокойное обсуждение проблем на работе и в дома. И на работе мы можем, ну да и дома, требовать уважительного отношения между сотрудниками и к себе в том числе. Есть такая практика, которую передал Майкл Руч по этому принципу. Представьте себе, что сознание другого человека, с которым вы общаетесь, это хрустальная гладь озера. И вот ваша речь должна быть такой, чтобы эта хрустальная гладь не была потревожена ни единым камушком, ни единой песчинкой после общения с вами. И даже больше. Поскольку сознание человека очень редко а в обыденной жизни практически никогда не бывает хрустальной гладью, оно такое довольно волнистое, то ваша речь должна быть такой, чтобы после общения с вами сознание человека стало действительно хрустальной гладью. А к такой высокой планке своего духовного роста мы должны с вами стремиться. Я всем вам желаю мягкой и осознанной речи и мягкого и уважительного отношения и к себе, и к окружающим людям. Я уверена, что мы с вами сможем создать замечательный, прекрасный, сияющий мир внутри, который в скором времени преобразует мир снаружи.